Привет, меня зовут Влад, в этом видео я поделюсь классным пресетом для Premiere Pro, он старенький, но в некоторых случаях можно его использовать, там что-то типа гличи, всякие там переходы прикольные, он легко устанавливается, легко используется, поэтому даже любой новичок сможет повторяя за мной сделать классный контент. В описании я оставил 9 оставшихся футажей переходов горящей бумаги, поэтому Переходи здесь и подпишись, эти самые. поставь ага. лайкосы, папиросы и... Поехали! Вы скачали вот этот файл. Переходим в программу. Во вкладку «Effects». Нажимаем правой кнопкой по «Presets». Импорт пресец. Находим расположение скачанного файла. Нашли открыть. Вот. Вот он. Так как он у меня уже был, я отменю это действие. Чтобы не было повторяшек. Так, с чего начнем? Я вставлю футажи. Раз. В папке вы видите разные приколы. Начнем с, с тех, у которых в скобочках написано Nest. В общем, мы переходим на склейку, с зажатым шифтом мы можем примагничиваться, вот смотрите, я отпустил Shift не примагничиваюсь, зажал Shift, примагнитился. Зажатым шифтом нажимаем три раза влево и режем. Три раза вправо и режем. Так, Выделяем Nest OK. И вставляем этот переход. Что получается что-то интересное так отменим посмотрим другой неплохо в общем и таких приколов тут достаточно 50 для новичков реально классно это старенький набор но где-то вам пригодится обязательно так, есть папочки, где не нужно применять NES, для этого мы отменим это действие и просто порежем на части также через SHIFT и три раза влево, три раза вправо и применим Lens Distortion, значит OUT мы вставляем в первую часть, ин с окончанием in во вторую часть что у нас получается класс также с папочкой zoom out мы вставляем начало in в конец вот zoom in zoom in out out in out out короче повторяйте и вы поймете zoom out in вставляем э, в конец zoom out-out в начало вот. не обращайте внимания на черные полосы это они появляются из-за того что я ставлю 1 4 если я поставлю full их не должно быть Ну, а, от фула видите как так и еще один прикол с spin left spin right мы создаем adjustment layer Вставляем сверху, также три раза влево, три раза вправо. Мы делаем дубликат этого слоя, Alt потянул вверх, First layer мы ставим на первый, Second layer на второй. Что у нас получается? тоже неплохой переход, позажигайте, uh... поищите, что тут еще есть, очень классная темка, всем рекомендую, например, вот эти вот заезженные гречи, если кому-то пригодится, где-то оно может пригодиться, поэтому пользуйтесь, супер! Всем удачи, всем пока, подписывайтесь еще и ставьте лайки и колокольчики и с друзьями делитесь, я же с вами делюсь, снимаю шляпу, пока.